здравствуйте друзья компания по усилению санкционной антироссийской политики набирает все больше оборотов как вы знаете на сегодня введены 7 пакетов санкций в отношении россии и беларуси за нарушение суверенитета и территориальной целостности украины введенные санкции включая себя масштабное ограничение финансовой системы россии включая центробанки крупнейшие банки Деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей и членов их семей. Ограничительные меры за пособничество России также наложены на Беларусь. Обсуждение санкций началось сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР 22 февраля 2022 года. Еще одной причиной для санкций стало начало вторжения вооруженных сил России на территорию Украины 24 февраля 2022 года. По словам президента США Джо Байдена, альтернативой санкциям была бы Третья мировая война. К 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. К 22 марта число российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, достигло 7116. 5 марта президент РФ Владимир Путин сравнил санкции с объявлением войны России. 10 марта пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил следующее. «Ситуация абсолютно беспрецедентна. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, еще не было. Поэтому что-то прогнозировать сложно». Сейчас надо не прогнозировать, а действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие. В создавшихся условиях президент Украины Владимир Зеленский призвал все государства запретить на один год выдачу виз россиянам на въезд. Этот призыв прозвучал в его интервью в газете The Washington Post 8 августа. 2022 года. На этот его призыв уже сегодня откликнулись Латвия, Эстония, Финляндия, Чехия, Нидерланды и Бельгия. Что касается канцлера Германии Шольца, то он такую меру пока не поддержал. Критики инициативы Зеленского относительно без виза для россиян утверждают, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо повлияет на тех, кто покинул свою страну в связи с тем, что они не согласны с правительством президента Владимира Путина и его решением напасть на Украину. На что Зеленский парировал, заявив, что такие различия не имеют значения и еще раз подтвердил, какие бы ни были русские, пусть едут в Россию. Сторонники Путина в России на инициативу украинского президента реагируют с одобрением, заявляя, что запрет на въезд россиян на территорию других стран дескать позволит консолидировать российское общество. Такая их реакция сродни той, которую они демонстрировали и в отношении санкций, говоря, что они только на пользу России, однако впоследствии таки поняли и признали, что никакой пользы санкции против россиян россиянам не приносят прав или не зеленский предлагая запереть россиян исключительно на территории россии здесь есть несколько аспектов первый это сбалансированность такого запрета в отношении граждан россии не поддерживающих войну в украине и второй сфокусированность этой меры по цели то есть насколько эффективно будет Приводить это мера к прекращению агрессии России против Украины. Если в первом случае очевидно, что неудобство, создаваемое гражданам России, не поддерживающим Путина, можно признать необходимой издержкой ограничительной меры, то во втором нужно четко понять, не усилит ли такое ограничение антиукраинскую мотивацию агрессии россия и в данном случае нужно признать предложение зеленского вполне приемлемо поскольку основной путинский мотив внешней агрессии россии это защита интересов граждан россии находящихся за ее пределами и предложением зеленского будучи реализованным аннулирует этот Путинский мотив внешней агрессии. В Украине Путин и его соратники в своих глазах являются освободителями. Но если все, кого они хотят освободить, будут находиться внутри России, то освобождать в других странах пророссийский контингент путем аннексии территорий других стран будет невозможно. В частности, для Украины это означает, что все граждане России будут депортированы в пределы России. И в этом случае заявления о защите интересов граждан России, находящихся на территории Украины, потеряют свое основание, актуальность и утратят смысл. Риск вторжения России в страну. В случае отсутствия в этой стране граждан России, интересы которых Путин решит защищать, становятся нулевым. Именно поэтому запрет на въезд в страну граждан России, предложенный Зеленским, выглядит вполне оправданным и, по всей видимости, приведет к умиротворению агрессивной международной политики России. А саму Россию превратит в тюрьму для русского мира, желающего навязать мировому сообществу свои правила. Короче, суть предложения Зеленского проста. Пусть россияне по своим правилам живут в своей стране, а о сфере своих интересов вне России пусть даже и не мечтают. Есть хорошая русская пословица, которую россиянам в данном случае вполне уместно напомнить. Звучит она так. Не лезь со своим уставом в чужой монастырь.